Uh, что изменилось с точки зрения журналистики? Uh, у власти президент, который находится, ну, там, по-моему, Конституции уже там нету, вот, что там 8 лет. Это единственная, по-моему, страна в мире, насколько я понимаю, где неограниченно... Uh, вот Куба еще там был, Фидель там сидел много no, да. лет, да? Uh, и uh, сейчас это доступно, открыто, вот за те вещи, то, что вас попросили уйти, uh, как-то преследуют, не преследуют. сейчас можно об этом говорить, или все-таки ситуация осталась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 Как вы считаете? Э, ну, один печальный опыт, Михаил, я уже представлял, по-моему, и он в интернете есть, об этом достаточно много написано. По поводу того, но это, правда, происходило в 2003 году, э, когда вот как раз новая жизнь чикагская пришла в Нью-Йорк э, на волну 620М. Это была такая затея по поводу организации вечера, как раз тогда Путин переизбирался э, в начале 2004 года. Э, в марте были эти выборы. Э, собрать э, покойного уже... Э,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 Вот, Ну и давление пошло совершенно страшное. Оказалось, что некоторые наши бизнесы довольно крупные, замешаны в этом деле. Они стали снимать рекламу с радиостанции, ну и многое-многое другое. Руководство радиостанции несколько забоялось тогда, скажем так, но не столько боялось руководство радиостанции, сколько, когда возникло все это дело. Олег Данилович Калугин сказал, что вы знаете, ребята, надо все это отменять. Это стало опасным. Мы говорим, ну как, но ну, опасным? Да кто нас? Да здесь, в Нью-Йорке, да вы что? Да, да почему? Да как?» Он говорит, «Ребята, надо отменять. Вы журналисты, а я генерал-лейтенант КГБ, как-никак. И поэтому, если я говорю, надо отменять, надо отменять. Мы отменили все мероприятие, а что такое опасно, я понял через два года, когда получилась вот такая вот история с Литвиненко. Значит, все-таки Олег Данилович, генерал-лейтенант КГБ и руководитель второго отдела, то есть внешней разведки, да, бывшей, он был все-таки прав и немножко мудрее и умнее нас. То есть он знал, с кем имеет дело. Вот такие вот опасности. Я не знаю, существуют ли они сейчас».